продолжаем обсуждать выделенные полосы, а точнее их отмену. Это решение приняли сегодня. И это решение мы обсудим вместе с гостем нашей студии, координатор Красноярского отделения Федерации автовладельцев России Егор Фролов. Добрый вечер. Добрый вечер. Егор, ну и как вам вот такое решение? Вчера одно, сегодня уже другое. Ну, в первую очередь, вот именно вчера заявили в мэрии о том, что пригласят ФАР. На самом деле нас никто не приглашал. И сегодня, когда я пришел на совещание, ну, так как в СМИ сказали, что пригласят, а по факту не пригласили, я пришел сегодня, на самом деле, первый заместитель главы удивился о том, откуда я узнал. Я говорю, ну, от вас точно я ничего не узнал, меня оповестили средством массовой информации, именно ваше вчерашнее заявление. Само совещание проходило, ну, грубо говоря, в закрытых дверях, и мы, как Федерация автовладельцев в России, предоставляли те рейды, которые мы проводили, тот анализ, который мы видели вживую, Управление дорог и благоустройства показывало картинки с Яндекс Яндекс.Пробок ну, mm -hmm. и рассказывало ну, нереальные цифры там, про пробки, которые якобы сначала увеличились после нанесения, а потом уменьшились. Ну, это мы сейчас говорим о коммунальном мосту. Но по факту наши рейды вот в последнюю пятницу показали, что все-таки пробки они наоборот только усугубились при условии выделенной полосы. И по факту, сами сотрудники ГИБД предложили, давайте сейчас до января те полосы, которые на сегодняшний момент в этом году нанесены, закроем пакетами до января. Ну, то есть январские праздники пройдут. Представители администрации мониторят те потоки, которые идут, поймут там, где надо и все-таки примут решение. Но сам факт... Итогом данного совещания не, не поставлены точки именно по той причине, что, ну, во-первых, те полосы, которые еще из 17 надо нанести, 10 их будут продолжать наносить. Mm -hmm. Единственное, дорожно-знаковую информацию будут закрывать пакетами. И вот даже сейчас я ехал к вам на передачу, после Копыловского моста начинается выделенная полоса но знака «выделенная полоса для общественного транспорта» нет, значит, по ней уже можно ехать. Никто вас не оштрафует, потому что нет информации, что это выделенная полоса для общественного транспорта. Это просто крайняя правая полоса, которая идет сплошным, и там, где пунктиры по всем правилам дорожного движения, можно пересекать как в, об... в одну сторону, так и в обратную сторону. Вы вообще как считаете, готов город к выделенным полосам? Многие пишут, что это тренд урбанистики, в Красноярске он необходим, или все-таки действительно скоропалительно было? Но мы как Федерация туда? автовладельцев не против выделенных полос на там, где действительно это возможно, но, ну, к примеру, улицы 9 мая, она широкая, там уже установили дорожно-знаковую дорожно -знаковую информацию, там мы не против. Там, где, к примеру, топорный подход, естественно, мы возмущаемся. Ну, вот коммунальные октябрьские мосты, да. вот больше всего недовольств было именно в их Именно, да, там коммунальный нужны мост, они или нет? Э, Ну, на коммунальном мосту вообще не, не нужны, и после универсиада мы будем добивать этот вопрос о том, что прошла универсиада, все, вы выполнили обязательства. Э, Пропускных потоков всех маршрутов универсиады, давайте теперь все убирайте, ну сколько можно терпеть. И то, что ну, сейчас до января якобы они будут запакетированы, угу. затем их вскроют перед универсиадой, универсиаду проведут. И там, где они не нужны, мы будем все-таки настаивать на то, что их уберут. Но одна из болезненных ситуаций это... К примеру, когда появится еще выделенная полоса на шахтеров, никакой оптимизации дорожного движения там нету для того, чтобы сделать эту выделенную полосу. Пять раз мы mm -hmm. рассматривали на рабочей группе Переудип, но к конкретному решению не пришли, потому что там это невозможно сделать. Ну, так исторически сложилось, что слева частный сектор, который mm -hmm. не захотят, чтобы через них ехали, справа узкие и гораздо массивы. То есть, туда -то также никто не поедет. Ну и сам факт того, что улицу Шахтеров также невозможно сделать с выделенной полосой. Да, для университета да, она нужна, мы с этим согласны, да, для того, чтобы спортсмены, тренера все успевали. Но мы потерпим месяц, ну, март. Да. Давайте сейчас послушаем, что буквально вчера в эфире программы «После новостей» нам говорили заместители главы города про то, что выделенные полосы как раз-таки нужны. Давайте. Пассажирам удобнее и быстрее передвигаться по городу. Однозначно мнение, которое идет сегодня и на горячую линию администрации, я имею в виду департамента транспорта, оно позитивно. Мы должны предоставить возможность двигаться общественному транспорту без заторов, без остановок. Ну хорошо, вот сейчас говорят, что их отменят до универсиады, потом все-таки они будут, но во всем нам поможет четвертый мост и развязка. Это действительно так? Стоит на это рассчитывать? Нет, не стоит, потому что даже если говорим про красноярские рабочие, никто не поедет до четвертого моста, пока не будет прямой дороги через Пашины, пока не будет выезд прямой на Пашины. То есть, пока не будет сквозного проезда по Красрабунь, и кому надо, к примеру, на ту же Каплова. Uh, не поедут они. И я вот ни с одним замом сейчас не согласен в том, что, нанеся выделенную полосу на коммунальном мосту, колея стоит как общественный транспорт. Mm -hmm. Я потому что снимал все на камеру, у меня есть видео. Причем раньше-то они стояли до того, da, как праздничек раньше не стояли. Появилось. Я даже брал интервью у водителя автобуса, который был, сказал... Уберите вообще эти полосы на коммунальном мосту. Мы заложники ситуации все. То есть стоят простые автомобили, стоят автобусы, mm -hmm. люди стоят на остановках, опаздывают на работу. По факту, говорит, мы... Попали сейчас с вами в одну и ту же угу. ситуацию, как и все остальные участники дорожного движения. И то, что сейчас говорят два зама, я ну, с ними в корне не согласен, угу. потому что ну, это какое-то лукавство. Ну что ж, время покажет. Я так понимаю, фар на этом не остановятся. Если будут вводить эти полосы, то вы будете это Мы протестовать. Будем да. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Я напомню: вместе с Егором Фроловым обсудили отмену выделенных полос для автобусов.